Привет, друзья! Сегодня будет необычное видео от канала Василия Кролика, в связи с тем, что сегодня будут не кролики, а подарки. Мы от канала Америка I Love you получили вот такое письмо, которое выслано было 30-го, 12-го, -го года из Канады. Что там внутри сейчас посмотрим. Обратная сторона этого письма, для того, чтобы вы сами увидели, что отправлялось 30 12 и получили мы 12-го 02 Что там внутри? Сейчас мы это посмотрим. Я его, конечно же, открыл, но не смотрел, что там. Деньги, деньги. Знаешь, сейчас посмотрим, что вот тут, что еще не выпало. Вот. А здесь вот такая замечательная открытка Феникс пейзаж города или можно сказать на город она глянцевая открытка с обратной стороны вот она подписана со всеми пожеланиями от канала Америка I love you также вот здесь есть такие вот замечательные стикеры они самоклеющие на пленка такой вот детям отдам пускай балуется играет и вот такие вот еще стикеры тоже здесь можно писать записывать что-то ну вот такой небольшой презент я получил от своего любимого канала Америка I love you Ей огромное спасибо. Если еще кто-то с таким каналом не знаком, ссылка для, на канал будет в описании. Подписывайтесь. Участвуйте в ее очень хороших и интересных конкурсах. Выигрывайте. Всем удачи. American Life, Огромное спасибо. Всем-всем-всем пока.